Всем привет, с вами Мишаня и канал «Куда сходить в СПБ». Сейчас и гуляю по Петроградке, это значит, что я просто обязан посетить двор Нельсона. Ну что, погнали со мной? Наш дворик находится на улице Полозова, дом 6, и добираться мы будем от станции метро «Петроградская». Never reminded, never taken Whatever you told me I know what I could be Make an painful answer me Is this what you made me? Every time you bring me close And you're thickening the ghost of you Bleeding tires, you've been down And, down And down Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И на вопрос, куда сходить в СПБ, я отвечу во двор Нильсона. С вами был Мишаня. Пока-пока.